А это жаба обыкновенная. Ну, блин, явно ее никто целовать не хочет, а то давно в принцессу превратилась. Щитковая. Щитковая обыкновенная. Их там, по-моему, две уже, поэтому целоваться не будем.